Всем привет, вы на канале Гандляр Алго Трейдинг, и это четвертое видео из серии коротких видеоуроков о том, как начать работать с Ninja Trader 8 с нуля. В этом видео я расскажу, как открыть график, как сделать его базовые настройки и может быть что-то еще, если не будет слишком затянуто. Итак, Начнем. Чтобы открыть график нужного инструмента, нужно кликнуть пункт меню «New» и в открывшемся списке выбрать пункт «Charts». Откроется окно настройки «Data Series», где выпадающим меню инструмент можно выбрать нужный, но при условии, что вы график с таким инструментом уже добавляли. Например, видно, что я уже смотрел графики золота, нефти, фунта и S&P 500. В таком случае просто кликаем по интересующему инструменту, например, по золоту. В секции «Applied» добавится выбранный инструмент, а в секции «Properties» появятся настройки графика выбранного инструмента. Коротко расскажу про настройки, которые самые основные. Type и Value. Совокупные значения этих двух полей определяют таймфрейм, который будет использоваться для показа котировок выбранного инструмента. По умолчанию выбран одноминутный таймфрейм. Оставим. Tick Replay. Эта опция появилась в восьмой версии Ninja и означает следующее – проигрывать историю по тикову. Включение этой настройки может понадобиться при использовании различных индикаторов, которые используют объемы. Например, стандартный индикатор Volume Profile, который устанавливается вместе с ниндзя для отображения профиля за прошлые периоды, требует включения проигрывания тиков. На реалтайм котировки эта опция никак не влияет. Days to Load. Значение в этом поле показывает, сколько дней будет загружено на график. Charge Style и Bar Width. Совокупность этих двух значений определяет внешний вид графика. Будет ли это свеча или бар и какой ширины. Я обычно ставлю вариант OHLC, шириной 1, а в поле Mode выбирая High-Low. В результате график будет рисоваться обычными барами с ценой high и low. Засечек слева и справа, которые обозначают цену открытия и закрытия, не будет. Цвета для бара вверх и вниз я выбираю белые. Жмем ОК OK, и открывается график. Второй вариант открытия графика это если вы только-только установили ниндзю и еще никакого инструмента нет в выпадающем списке инструментов. В таком случае нужно кликнуть по иконке лупы справа от выпадающего списка и в открывшемся окне инструмент выбрать Future из выпадающего списка Search и в строке поиска вбить или тикер нужного инструмента, для нефти, например, это CL, или вбить какое-нибудь слово из описания инструмента. Так тоже найдется. Например, для нефти можно написать Crude или Oil. Кликнуть левой клавишей мыши по найденному варианту и нажать OK. Инструмент добавлен. Как его настроить, я рассказывал чуть раньше. Из выпадающего списка инструмент можно выбрать несколько инструментов, настроить каждый, и они будут отображаться на одном графике, если можно так выразиться. На сегодня это все, ждите следующих выпусков, подписывайтесь на канал, кликайте лайки, дизлайки и пишите комментарии. Увидимся в следующих видео.